Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в сегодняшнем видео я отвечу на очередной довольно интересный и популярный вопрос о том, как же действовать, если вы, например, много работали в Logic на какой-то своей системе и задумались либо переходить на новый Mac, то есть на более новый, более современный, либо, например, очистить свою систему и установить все с чистого листа, но при этом вы не хотите терять свои наработки, которые вы уже сделали в Logic, в первую очередь это настройки лоджика которые вы могли делать под себя во вторую очередь это какие-либо пресеты темплейты э, возможно какие-то свои личные настройки свои сэмплерные инструменты и дополнительные моменты э, в общем ну как сделать так чтобы допустим на другую машину перенести вот ваше рабочее пространство потому что на самом деле у лоджика нету какого-то единого файла настроек который вы просто сохраняете и применяете на другом маке у вас все встает на свои места хотя это было бы, конечно удобно и возможно со временем apple разработчики к этому придут но пока этого нету в этом видео я хотел бы собрать такие самые основные папки самые основные пути где хранится ваша личная информация именно касаемо вашей работы в logic которую вы можете сохранить себе на флешку на внешний диск и если что-то случится с Mac, если вы захотите перейти на другой Mac, или вы поедете в какую-нибудь студию, где есть Logic, и вы хотите со своими настройками работать, вы можете эти файлы с собой взять, привести, поставить, и, соответственно, получить Logic на новой машине в том виде, к которому вы его привыкли. Ну, или максимально в том виде, к которому вы его привыкли использовать. И в качестве примера просто покажу, вот, например, я если загружаю штатный компрессор у меня увидите здесь есть параметры user default по умолчанию в отличие от просто дефолта где у меня есть уже определенные настройки у меня выключен автогейн у меня стоит определенный режим определенная атака релиз соотношение и так далее все дополнительные настройки например detection у меня стоит в пиковом режиме вместо rms по умолчанию очень много таких моментов которые я настроил один раз я этот компрессор использую чаще всего для сайдчейна э, внутри logic и поэтому я себе именно вот сайдчейновые настройки сделал и каждый раз когда я плагин загружаю у меня именно такие настройки Загружаюсь. Для тех, кто не знал, можно любые настройки сделать и выбрать здесь сейф as Default. И, соответственно, если я вдруг переустановлю macOS с нуля, заново поставлю Logic или перейду на другую машину, например, на MacBook да, или там, на iMac какой-нибудь, я, естественно, все это потеряю. То есть я приду, открою Logic, и там, естественно, ничего этого нет. Мне придется по памяти все это восстанавливать. А, порой многие вещи ты делаешь довольно, скажем так, один раз и довольно давно, и сложно их сразу вспомнить, как тебе удобно как тебе комфортно. Так что такой нюанс Также у меня есть, например, э, если создать паттерн регион У меня есть мои внешние э, MIDI э, драм-машины аналоговые, которые управляются по MIDI И у меня для них есть специальные раскладки. То есть здесь мы видим у нас ноты, которые мне неудобны Потому что я не совсем помню, какая нота за какой реальный звук на драм-машине отвечает То есть это нужно лезть в мануал, либо методом тыка узнавать Это неудобно, поэтому я создал себе в закладке User э, Templates вот, который соответствует моим драм-машинам, которые я использую. Например, DDD-1 от Корга. То есть вот я загружаю, и вот он мне загружает ноты, где я уже себе заранее проставил эм, обозначение картинками, что за что отвечает. То есть вот это у меня бочка, это снейр, клэп и так далее. Я могу переключиться на другую драм-машину, которая у меня есть, Behringer'овская, Emperior D8, и здесь уже другая раскладка идет по нотам э, тех или иных звуков. То есть довольно удобно, я могу быстро создавать паттерн «Регион», загружать вот эту настройку и прописывать уже на своей внешней драм-машине, быстренько паттерны, используя Logic, за что я, собственно, степ секвенсер и люблю, и постоянно об этом говорил. Так вот, если я вдруг возьму и перейду на другую машину, на другой Logic, или я переустановлю систему и забуду вот это все сохранить, у меня просто все это исчезнет, мне придется вот эту всю огромную работу делать заново, заново все это прописывать, сохранять, это очень неудобно. Поэтому в этом видео, как вы уже поняли, я вам сейчас отвечу на этот вопрос, но прежде небольшой перерыв на рекламу.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 Вот они здесь у нас представлены в виде уже открытых папок. Давайте по порядку начнем вот сверху слева. Значит, Audio Music Apps, она у вас хранится в, ваших, в вашей папке пользователя. То есть вот у нас у меня системный диск, пользователи, мой пользователь, папка музыка. И в ней есть папка Audio Music Apps Это, по сути, такая, наверное, самая главная папка Потому что в ней представлено очень много чего В ней представлены всякие Articulation, Settings, если вы вдруг свои создавали У вас есть эм, Bookmarks Это в браузере, если Вдруг вы используете какие-то Свои сэмплы и у вас есть вот здесь Bookmarks, вот Wall Files вот здесь То эти пути к разным сэмплам К папкам будут сохранены Именно здесь, вот в, этом, в этой Папке Bookmarks. Дальше у нас идет Очень важный параметр Channel Strip Settings это если вы сохраняете свои какие-то пресеты для э, цепочек плагинов для тех или иных э, каналов, то есть там для басов, для шин, для а, отдельных аудио треков для мастера. Вот я, например, для мастера очень часто использую для аутпутов, тоже я использую вот мастера аут, миксинг-аут, то есть для мастеринга, для миксинга. Вот и так далее. То есть здесь разные есть варианты. Э, разных настроек, которые у вас здесь именно сохраняется, то есть все, что вы через меню Settings Save выбираете, вот оно записывается именно сюда, вот в папку Audio Music Apps. То есть это тоже очень важный момент, чтобы не потерять. Также есть здесь Custom Icon, Icons, если вы вдруг какие-то свои фотографии используете для иконок на дорожках, ну не все этим пользуются, но такая функция у Logic есть. Тем не менее, вот оно сюда будет копироваться. Далее, Database, я уже рассказывал про эту папку в ролике про встроенный плагин менеджер в Logic, именно вот вот эти все данные, в них включены данные о том, в какой категории вы расставляли плагины. То есть, если вы один раз сделали полную э, рассортировку своих плагинов, которые вы используете по папкам, вот как, например, это у меня сделано. Э, давайте я вам покажу. То есть, если я выбираю здесь плагины, то вот у меня есть мои категории, которые я сам создавал. И здесь есть, в том числе, сторонние плагины, которые я уже все закидывал. И вот, чтобы все вот эту иерархию сохранить, мне достаточно просто... Э, сохранить вот эту папку Data здесь но ну, на самом деле я рекомендую вообще сохранить полностью папку аудио music apps и просто ее на новой системе с заменой копировать, потому что у вас все это ваши данные сохраняются. здесь также есть key commands если вы свои клавишные команды сохраняли то есть вы что-то меняли в лоджике под себя здесь также есть патчи для отдельных типов дорожек здесь есть также плагин settings здесь кстати есть как сторонние плагины так и встроенные Об этом я еще упомяну, потому что таких папок на самом деле в системе несколько. И не всегда понятно, куда конкретно в данный момент Logic записывает ту или иную информацию, поэтому я рекомендую сохранять и все и потом копировать все. Дальше Project templates, то есть, если вы используете темплейты для проектов, они также сохраняются сюда. Здесь все есть сэмплер инструмент. Та же самая история, если вы создаете какие-то свои сэмплерные инструменты с помощью quick сэмплера с помощью обычного сэмплера в Logic, то все будет сохраняться здесь step-sequencer settings то о чем я говорил только что то есть вот у меня темплейты мои для раскладки MIDI для внешних драм-машин вот они у меня здесь сохранены если бы у меня были еще какие-то паттерны специально для них сохранены то есть они бы были бы вот в этой папке то есть тоже очень удобно все это можно сразу быстро сохранить и отсюда достать здесь всякая временная информация которая может тоже быть полезна здесь информация о анду дата то есть тоже иногда бывает полезно для некоторых проектов и on loops это лупы которые вы могли засунуть в библиотеку apple loops с перетаскиванием но не присвоили им какие-то теги то есть их не структурировали по эм, тому что это барабаны или там гитары и так далее и они будут сохраняться у вас тоже здесь вот в этой папке то есть все вот здесь поэтому эта папка очень важно следующая папка logic она находится у нас в macintosh hd то есть наш основной системный диск там есть папка библиотеки application support и там есть отдельная папка logic и вот в ней у нас есть все всякие в основном контенты которые мы скачиваем при установке Logic поэтому я бы наверное не рекомендовал бы прям всю папку копировать потому что она весит довольно много особенно если вы например используете внешний жесткий диск для библиотеки Logic, который скачивается по интернету, вы знаете наверняка, там, порядка 60 гигабайт. То есть здесь все это очень много весит. Тут и демо Songs, кстати, вот хранятся, которые у нас является демо. И XS Factory Samples. То есть я это не рекомендую сохранять. Но здесь есть, например, Channel Strip Settings также. Здесь тоже есть, но это, как правило, тоже пресетная история, то есть тоже то, что скачивается у нас вместе с пресетами Logic, то есть то, что доступно в закладке Settings. Поэтому это, в принципе, тоже можно не копировать, это у вас и так скачается а, через интернет, когда вы откроете на новом маке Logic. Но либо, если вы не хотите тратить трафик, вы, конечно, можете вот это все скопировать и на новую системе просто поставить сюда же, и Logic, соответственно, уже не будет скачивать это а, с облака далее здесь есть плагин settings и вот то о чем я говорил что у нас есть плагин settings здесь плагин settings здесь и не всегда понятно куда конкретно записывать какую информацию logic в какую папку потому что например вот то что я показывал я у меня есть дефолт патч для компрессора вот здесь мы можем найти компрессор и вот он дефолт мой который я создавал 12 февраля вот он у меня с решеткой такой это мой дефолт патч который собственно загружает компрессор вот в том виде в котором я вам его показывал если мы сейчас здесь откроем то здесь тоже есть дефолт, но он другой, от 16 марта. То есть, ну, такое ощущение, что они похожи, и, честно говоря, что не очень понятно, что именно конкретно загружает Logic. Я э, много раз пытался протестировать и так до конца не понимал. То есть Logic и там и там можно как-то дублирует эту информацию э, в какой-то момент времени, то есть тоже не совсем понятно, но... Если, кстати, вдруг кто-то где-то про это что-то видел, читал, вы можете в комментариях написать. Я прям сильно в этом не копался. Просто для себя отметил вот эти две папки, что и тут, и тут есть некие настройки юзерские плагинов. Поэтому, в принципе, вы можете отсюда отдельно сохранить вот эту плагин-сеттингс, но ни в коем случае ее не спутайте с вот этой папкой все-таки их не стоит смешивать они должны быть независимой вот далее project templates здесь тоже есть но это не ваши пользовательские project templates и сам инструмент, та же самая история то есть это все что у нас идет скачивается с интернета для наших инструментов то есть вы можете также это все скачать утропить samples то есть это по сути тут 99 процентов то что мы скачиваем вот в том большом наборе того что скачивается с облака то есть где-то там порядка. 60 гигабайт, поэтому вот здесь, наверное, самое интересное это плагин с этим. Все остальное можно и так и так скачать э, с облака. Дальше папка аудио. Ну, вы про нее знаете. Макинтош HD, библиотеки аудио. Здесь э, хранятся Apple Loops также скачанные с э, облака, поэтому их копировать особо нет смысла. Э, здесь есть импульс responses для различных, э, скажем так. Э, реверов от logic в первую очередь для space дизайнер вы тоже в принципе это можете эм, не сохранять потому что оно и так раскачивается. но если вы используете какие-то сторонние импульсы а их очень много в интернете в том числе для space дизайнера и вы здесь создавали свои папки чтобы space дизайнер увидел эти импульсы тогда конечно вам нужно будет эту папку сохранить плюс у меня здесь есть от слайд диджитала импульсы для их ревербератор вверх сьют Поэтому, ну, тоже можно, если что-то свое кастомное вы скачиваете или создаете, помните, что оно, вот, скорее всего, будет здесь, в этой папке Impulse Response. А MIDI Configuration, с MIDI Devices, ну, особо смысла нет сохранять, потому что оно все и так будет сохранено, точнее, создано заново, когда вы загрузите новую систему. Есть, только вы что-то меняли, оно может здесь прописаться, но, как видите, у меня вот здесь ничего не поменено, здесь ничего нет. В у нас, вы сами знаете, сами плагины, но их я тоже копировать не рекомендую, потому что плагины всегда нужно ставить с нуля под чистую систему, тогда они будут работать адекватно, если вы просто скопируете папку плагинов и переместите на новый жесткий диск, на новую систему, то там они скорее всего адекватно не заработают. В пресетах у нас, как правило, представлены пресеты для некоторых сторонних производителей Вы можете их, в принципе, тоже сохранить, если вы сохраняли через меню именно самих плагинов То есть вы помните, что у нас есть у некоторых плагинов как собственное меню пресетов, так и лоджиковское То есть если я сейчас загружу какой-нибудь сторонний э, плагин, ну, допустим, давайте тейп возьмем, например, от... Э, soundtoys а, точнее soundtoys а софтюб у них здесь есть как свои пресеты вот здесь в закладке то есть можно с ними работать вот Preset браузер то есть это именно тот пресет браузер который идет вместе с плагином вот в той самой папы который то что показал а также мы можем использовать и настройки Logic, то есть сохранять патчи вне как бы плагина то есть внутри лоджика самого к плагину, то есть это, скажем так, две разные иерархии. То есть вы можете здесь сохранять и удалять пресеты, и можете через логику это делать. И, соответственно, то, что вы делаете внутри плагина, у вас сохраняется, получается вот именно вот здесь, в точнее вот здесь в аудио плагин то есть и точнее пресетс. Вот здесь вы находите разработчиков в данном случае Совтюб. Вот здесь у меня есть Тейп. Тот самый. И вот здесь вот эти вот пресеты, которые мы только что видели, они вот здесь представлены. И если я что-то от себя буду сохранять, то оно будет сохраняться здесь. Не в плагинах, э, не в плагин сеттинг здесь и здесь от лоджика а именно здесь. Поэтому тоже очень важно, если что-то сохраняли через, э, э, через менюшки самих разработчиков, не лоджика то, скорее всего, оно сохранено вот здесь, поэтому не забудьте это сохранить, эту папку. Э, ну и Sounds. Тут тоже есть дополнительные всякие банки. Э, тут скорее всего тоже сторонние разработчики прописывают свои данные поэтому наверное это тоже не очень актуально если вы сами ничего не кастомайзе далее следующие, очень важные тоже настройки у нас хранятся в папке macintosh пользователи ваш пользователь и ваше имя и очень важная папка библиотеки не путать вот с этими библиотеками которые у нас вот здесь есть то есть макинтоши сразу библиотеки это пользовательская библиотека она немножко другая и чтобы ее к ней получить доступ нужно нажать в finder переход и зажать клавишу option вот я нажимаю и вот она появляется то есть если я убираю кнопку ее нету нажимаю она появляется Она как скрытая папка такая и вот когда вы ее откроете дальше вы переходите в preferences там же вот в этой библиотеке и в preferences вы находите com.apple.logic.pro.ks и вот этот Logic 10, вот эти два файла отвечают за ваши пользовательские настройки, то есть то, как Logic выглядит, в каком виде он открывается, какие были там у вас в настройках preferences выбраны менюшки, то есть вот все, что вот, например, у меня здесь в преференсах отмечено под меня, да, то есть вот выбранные э, устройства, какие-то вот здесь параметры или в general например, editing вот эти все галочки, все это сохранено вот в этих вот двух файлах. То есть если вы хотите это сохранить и заново не настраивать, вы можете их вот, собственно, оба сохранить эти файлы и в новом на новой системе их просто вставить в этот же путь уже в нового пользователя и ложек когда откроется, у вас он соответственно это э, сохранит и сразу э, немножко Отвлекаясь от темы, здесь в этой папке preferences также представлены такие же настройки для других сторонних программ и для некоторых даже плагинов. Вот здесь, для Native Instruments есть для плагинов настройки определенные э, и так далее. Поэтому тоже имейте в виду, если хотите сохранить, можете настройки для остальных программ себе тоже сохранить. То есть вот эта папка очень полезная для этой точки зрения. Но э, нам важна именно сейчас тематика логика, поэтому вот эти два файла нам, нас интересуют. Дальше у нас есть кэш, но кэш не совсем относится к теме копирования на другую. Устройство. Я просто решил тоже показать эту папку. Она также находится вот в этой пользовательской библиотеке, не в стандартной, а вот именно в скрытой, а в кэшах. Если вдруг у вас возникают какие-то проблемы с какими-то плагинами или у вас постоянно происходит бесконечное сканирование плагинов, вы можете вот эту папку аудио кэш удалить, почистить точнее вот этот файлик, удалить. А у Altool это та самая вот программка, которая сканирует плагины, вы тоже можете вот этот кэш удалить перезагрузить систему, опять открыть Logic и вот эти вот э, файлы они как бы обнулятся и сами себя заново запишут и пересканируют ваши все плагины э, которые у вас установлены в системе от начала до конца и обновят список потому что бывает такое, что вы какие-то плагины удалили они продолжают еще быть видимыми в системе или в Logic это не всегда удобно, вызывает ошибки то есть вот можете иметь в виду вот эти две папки вы можете очистить, перезагрузить систему, опять открыть Logic и Logic заново перезапишет вот эти данные уже более актуальные, скажем так но копировать это для переноса на новую систему я не рекомендую, потому что кэш все-таки должен быть создан каждый раз под текущую систему автономно лоджиком при открытии Так что их копировать не надо, просто как для сведения И последняя такая важная папка, это папка лоджик, которая находится у нас в ваших пользователях, ваш пользователь музыка лоджик, то есть прям в закладке музыка есть папка logic куда по умолчанию logic сохраняет э, разные проекты вот очень часто тоже бывает вопрос что делать я открывал проект начал с ним работать потом у меня там Mac перезагрузился что-то случилось вроде бы проект э, там какой-то автосейв произошел ну где этот проект теперь как мне его найти я не знаю вот вы можете э, зайти сюда музыка logic и скорее всего в 99 процентов случаев у вас этот проект был создан именно здесь и сохранен именно здесь и если только вы его Мануально не сохраняли куда-то там На внешний диск или еще куда-то в, в специальное место, где у вас хранятся проекты То есть по умолчанию лоджик проекта создают именно здесь И при сохранении первичном Он уже предлагает их сохранить куда-то в другом месте Но если вдруг что-то потерялось вот Попробуйте в этой папке поискать Тут как правило эти untitled проекты Создаются И пока хранятся до востребования Пока вы их опять не откроете И не сохраните уже туда, куда вы привыкли сохранять То есть тоже очень важная папка иметь в виду, чтобы не потерять Uh, ну что ж, вроде бы все. Такие самые основные параметры мы рассмотрели, основные папки рассмотрели. Сохранив их, вы перенесете ну, максимальную часть того, что вы, в принципе, можете перенести с собой на новую систему. Все ваши настройки, key, key commands, databases, настройки плагинов, сэмплы и так далее. То есть все это может перенестись, и вы сможете работать на новой системе, как будто вы не заканчивали работать на предыдущей. То есть все будет максимально так же. Восстановлено, насколько это возможно, конечно же. Так что надеюсь, вам это видео покажется полезным. Обязательно пишите в комментариях, как вам, собственно, эта тематика полезна. Будете ли этим пользоваться. Сталкивались ли вы с этой проблемой с переносом настроек на новые системы? Очень жду ваших комментариев. Обязательно вступайте в наш телеграм-чат. Там у нас уже довольно много людей, мы постоянно обмениваемся информацией Обязательно там задавайте свои вопросы, можете также меня в личные сообщения писать Я везде есть и ВКонтакте, и в Телеграме, можете меня все найти И самые интересные вопросы, или самые популярные, или самые такие насущные Я буду записывать в виде таких видео Ответов. Ну а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики, жмите колокольчик и будем с вами на связи, увидимся в следующих видео, всем пока!